Доброго времени суток, друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале. В предыдущем видео я пытался скопировать и передать настройки моего индикатора MACD, настройки которого вы не раз у меня спрашивали. Данные настройки я пытался передать вам через скрипт в редакторе Pine Editor. После чего многие написали, что скрипт делает ставку стандартного индикатора, тот, который есть, собственно, в View, а не моего. В чем причина, я, к сожалению, не разобрался. Поэтому сегодня хочу вам показать, как настроить такой же индикатор, ровно такой же, как у меня, своими руками. И также расскажу, как этим индикатором пользоваться, как его использую я в своей аналитике активов. Итак, немного теоретической информации. Осциллятор, измеряющий скорость цены, он же MACD, он же MACD, он же схождение-расхождение скользящих средних или же, как звучит на английском языке, Moving Average Convergence Divergence. Индикатор, определяющий расстояние более быстрой скользяшки от более медленной. Существует всеобщее мнение, что MACD определяет направление тренда. Отчасти это таки есть, но справедливо было бы уточнить то, что для определения направления рынка важны темпы роста цены. То есть скорость цены и при устойчивом тренде скорость цены должна расти по накопительной как только скорость цены замедляется это говорит нам о том что тренд затухает итак перейдем от теории к практике и добавим стандартный индикатор на наш график переходим в индикаторы и стратегии у меня здесь в избранном уже есть macd у вас его нету давайте тогда попробуем просто вписать его в поиск MACD, выбираем его, получаем вот такой вот индикатор, ровно стандартный, стандартный индикатор TradingView. И теперь будем над ним работать, будем его изменять. Нажимаем на шестеренку настроек, убираем здесь сигнал, убираем MACD, оставляем только гистограмму. Гистограмма – это разница между быстрой и медленной скользящей средней. В стандартном индикаторе используется классические настройки, я же использую немножко другие и постараюсь объяснить почему. Столбцы на линию, изменяем цветовую схему, полностью везде ставим черный цвет, дабы нам, нас не путала нулевая линия. Это мы оставляем по умолчанию, так как оно у нас отключено. В аргументах мы указываем значение 25, 100, 10 нажимаем ok хочу сказать что данные значения индикатора будут справедливы только для крупных таймфреймов то есть начиная от дневки, так как дневка у нас более стандартный таймфрейм для аналитики активов я в основном использую его на дневке но также эти настройки можно использовать и на недельных и на месячных таймфреймах они также туда подходят. Для часовиков, 4 часовиков, нужно использовать более быстрые настройки. Эти настройки следующие. 50, 200 и 20. Ничего сложного в этом нет. Градация совершенно понятная и легко запоминающаяся. На дневке неправильно смотреть. Достаточно нам выбрать часовой период. На часовом графике мы видим, что немножко есть различия. Так как мы убрали градацию цвета и, соответственно, мы не можем определяться касательно нулевой линии, нам нужно добавить на сам индикатор скользящие средние соты, сотового периода. Для этого мы нажимаем еще, добавить индикатор на MACD, выбираем здесь экспоненциальную скользящую среднюю EMA, вот оно мне к сожалению добавить не разрешает сейчас мы это исправим к сожалению трейдинг не дает мне добавить сюда еще один индикатор свой удалять не хочу так у меня здесь все размечено поэтому просто покажу как это делается технически вы нажимаете на вот эту вот троеточие которое видите где находится и нажимаем добавить индикатор сиди. здесь ищем EMA выбираем скользясь средняя среднее экспоненциальное и выбираем его настройку длины 100 нажимаем ok у вас появится вот ровно такой же индикатор как у меня находится здесь сверху вы можете видеть то что гистограмма здесь абсолютно идентична немножечко здесь толщина гистограммы отличается для этого мы просто можем зайти в стиль и ну и собственно подправить саму толщину а, данной гистограммы это, дел это делается элементарно, после чего нажимаем ОК, ну и получаем а, вот такого вот рода. Это все нужно изменить на каждой ячейке. Как же я использую данный индикатор? Есть ряд основных правил. Первое правило. Если мы находимся выше средней, значит рынок бычий. Средняя у нас выполняет роль нулевой отметки, нулевой точки. Почему мы выбираем среднюю и почему мы не отталкиваемся от нулевой? отметки как это в классической версии сделано потому что таким образом индикатор является более опережающим соответственно мы можем раньше реагировать на движение цены соответственно раньше получать верную правильную информацию и раньше входить в позицию соответственно если у нас наша гистограмма находится выше скользящей средней сотой мы можем говорить о том что мы находимся в бычьем рынке если она находится ниже, мы можем говорить о том, что мы находимся в медведях. Второе правило – это статистические исторические уровни гистограммы. Как вы можете видеть, давайте я, наверное, немножечко увеличу данный индикатор. Как вы можете видеть то, что у меня здесь на гистограмме отмечены определенные уровни – желтым, оранжевым цветом. И если его немножко сузить, то вы можете увидеть то, что… Эти уровни размещены не просто так, это уровни определенного сопротивления, либо же поддержки, если мы говорим о медвежьей стороне данного индикатора. Эти уровни работают практически точно так же, как и уровни на ценовом графике, о которых мы все знаем, уровни поддержки и сопротивления, поэтому с ними можно работать точно так же на графике MCD. И, наконец, третье правило – это... Ситуация дивергенции. Дивергенция это расхождение данных на ценовом графике и гистограммы MACD. То есть, когда на ценовом графике мы видим восходящий хай, ну или экстремом, а на гистограмме скорость цены наоборот снижается, в результате получаем дивергенцию. Данное утверждение справедливо и для медвежьего рынка. Сейчас я хочу вам привести пример, как выглядит дивергенция и как ее можно определить. Совершенно недавний график. Недавние данные, точнее. Прошу обратить ваше внимание на январь месяц уже этого, 2020 года. Сейчас я возьму вот этот вот инструмент и хочу вам показать. На графике цены мы видим четкое устойчивое движение. На гистограмме MACD мы наоборот видим то, что цена замедляется, скорость цены замедляется и оно не пропорционально движению Ценового графика, свечного графика. Таким образом, это не что иное является как дивергенция. Следовательно, из данного наблюдения мы можем сделать вывод: то что вот в данном, в данном уровне цена начнет свой разворот и тренд изменится с восходящего на нисходящий. Собственно, что у нас и произошло. Данная дивергенция себя отработала на все 100%. Здесь же на самом графике МСД, на графике Инстаграма можем увидеть то, что эта дивергенция произошла на определенном уровне, а точнее вблизи уровня, потому что мы видим, что здесь был перехай. Цена зашла за уровень вот этой вот желтой линии, исторически сложившийся статистический уровень. После чего свечной график показал еще рост, гистограмма же, наоборот, начала свое падение. Что говорило нам о замедлении скорости цены, после чего мы получили разворотную формацию и нисходящее движение достаточно глубокое. Ну и относительно дивергенции, как я уже сказал, нужно понимать то, что ее стоит учитывать только вблизи или на ключевых статистических уровнях, а не в середине диапазона или же в дополнении к другим индикаторам. И на правах собственной рекламы хочу сказать, то что настройкам данного индикатора меня научил мой хороший товарищ, знакомый, основатель Харьковского клуба трейдеров, известный аналитик Женя Хлепа, с которым у нас есть совместный интенсив по техническому анализу активов. Модули и уроки вы видите сейчас у себя на экранах. Очень интересная, сжатая, максимально выдержанная информация. Ничего лишнего в ней нет. Предназначена она для начинающих аналитиков, для людей, которые интересуются ценообразованиями. Как двигается цена, почему она двигается, как ее можно прогнозировать, как это делается в классической теории теханализа. Данный интенсив можно приобрести, связавшись со мной. Ссылочка на меня, на мой телеграм, будет в описании к этому видео. Стоимость данного интенсива 49 долларов. Связаться со мной очень просто. В конце любого моего видео открываете информацию о видео, заглядывайте в самый конец и здесь будет раздел «Где меня найти» в самом конце. Пишите мне в телеграм, мы с вами общаемся, я сбрасываю ссылку на оплату и ссылку на сам интенсив. На этом у меня все, большое вам спасибо за внимание. Если это видео было вам полезным, пожалуйста, отблагодарите меня лайком, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока.